программа аффирмации, разработанная и озвученная Александром Вороновским. Лучше всего слушать эту программу в наушниках в утреннее время после пробуждения, а также вечером перед сном. Для того, чтобы эта программа дала для вас нужный эффект, желательно слушать ее регулярно минимум три недели. Когда вы будете слушать аффирмации, внутри может появиться сопротивление. В таком случае постарайтесь игнорировать это недоверие и помнить о том, что на первых порах это неверие в аффирмации будет, и нужно просто это принять. Разум должен согласиться, что аффирмации есть, и они работают. Запомните, нужно пропитаться новыми убеждениями, и искренне в них поверить, и тогда они точно сработают. Эта программа как раз создана для того, чтобы менять ваше восприятие себя и внешнего мира в выгодном и эффективном для вас направлении. Открываем свое сознание для новых идей и установок, которые помогут изменить вашу жизнь к лучшему. Помните, во что вы верите, то и получаете. Делаем вдох, выдыхая спокойствие и выдыхаем все напряжение и накопленный стресс. И сейчас вы будете слушать аффирмации, которые вы можете повторять вслух или про себя для усиления эффекта. Каждый мой день наполнен смыслом. Я хороший, во мне нет и не было ничего плохого. Я существую, и это прекрасно. И я снимаю ответственность за свою жизнь с других. Я отвечаю за свою жизнь, и никто не будет диктовать мне, как жить. Я расширяю свои возможности. Я со всеми общаюсь на равных. Мое несовершенство делает меня уникальным. Вселенная любит меня, и я нужен этому миру. Я прощаю себя за любые ошибки своего прошлого. Я знаю, что мое исцеление уже происходит. У меня есть свое мнение и окружающие со мной считаются. Я благодарен Вселенной за заботу и за то, что бережет меня. Единственный человек, в чем одобрение и признание я нуждаюсь. Это я сам. Любое внимание ко мне, даже негативное, это кай. Я снимаю с себя ответственность за то, что думают обо мне другие. Я не отвечаю за чувства и поступки других людей. Все, что мне нужно, приходит ко мне в нужное время и в нужном месте. Я лучше, чем мне кажется. Я прощаю себя за любые ошибки своего прошлого. Я доверяю своей внутренней мудрости и интуиции. я принимаю себя и люблю таким какой я есть даже понимая что могу стать лучше у меня есть все необходимое чтобы быть счастливым Я в отличной форме и с каждым днем выгляжу все лучше и лучше. Я чувствую, что достоин любить и быть любимым. Я в безопасности, вокруг меня все хорошо. Где бы я ни оказался, я спокоен. Удача всегда со мною. И я получаю все, что желаю. Любая цель достижима и по плечу мне. Я излучаю молодость и здоровье. Моя красота естественна. Моя работа приносит доход, который позволяет много путешествовать. Деньги легко и равномерно появляются в моей жизни. Мне всегда достаточно денег. Я ощущаю уверенность и безопасность, обладая деньгами. я легко зарабатываю деньги. Мне удается позволить себе быть настолько богатым, насколько я хочу. быстро находить простой выход из любой сложной ситуации. Я люблю себя и одобряю все свои действия. утверждаю свое право на счастье, процветание и любовь во всех ее проявлениях. Я открыт для всего нового. Я счастлив со своим любимым человеком. Я абсолютно здоров. Я не сдаюсь, пока не использую все мыслимые способы достижения своих целей. Я обладаю мощным иммунитетом, и он защищает меня от любых болезней. С каждым днем я становлюсь стройнее и красивее. Моя форма тела идеальна. Мое здоровье теперь идеально. Я ощущаю много сил и большой интерес к жизни. Процесс похудения проходит легко и быстро. Я обожаю наслаждаться своей сексуальностью. Мне нравится получать удовлетворение и удовольствие от секса. Я такая же яркая личность, как и любой другой человек. позволяю всем новым убеждениям войти в мою жизнь. И отпускаю то, что больше не служит мне. Мне это нравится, и я уверен, что это сработает. Программа окончена.